Сегодня мы поговорим на тему «Святое место» или «Единственный путь к освящению». Ветхий Завет полон прообразов, указывающих на новозаветные истины. Когда порой мне трудно уразуметь какую-либо истину в Новом Завете, тогда я обращаюсь к ее предзнаменованию в Ветхом Завете». Я в действительности верю, что в Ветхом Завете нет ни одного эпизода или истории, которые не содержали бы в себе вполне зрелых истин для новозаветных верующих. Мой дедушка, который тоже был проповедником, однажды сказал мне, «Давид, если ты хочешь говорить о характере человека, тебе следует обратиться к Ветхому Завету. Там заложено все учение о характере. Я нахожу, что он был прав». Одним из таких примеров является место Писания, где идет речь о Моисее у горящего куста. Я хотел бы рассмотреть эту историю поглубже, так как я вижу, что она вполне раскрывает новозаветное учение о святости. Но прежде чем это сделать, надо задаться вопросом, каким образом мы становимся святыми в глазах Божьих. В Новом Завете сказано, что мы призваны быть святыми, как Бог свят.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 в любви. Павел говорит, от самого начала сотворения мира мы были призваны жить свято и непорочно. Далее. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым. На греческом языке это в буквальном смысле значит «святые люди». Поэтому целую фразу следует понимать, если вы во Христе, тогда вы призваны быть святыми. Далее, ибо Бог призвал вас не к нечистоте, но к святости. Бог не просто призвал нас к спасению или к небесному жительству, или к получению прощения. Нет, все это даруется нам в результате нашего одного истинного призвания – быть святыми, как Он свят. Мы должны быть во Христе, и Его святость должна стать нашей святостью. Как написано «Если корень свят, то и ветви», а также «Я есть лоза, а вы ветви». Другими словами, когда мы пребываем во Христе, то мы становимся святыми в силу Его святости. Бог в действительности признает святость только одного человека – Иисуса Христа. В истории мира перед Богом предстояли только двое истинных представителей всего человечества – Первый – реальный Адам, и второй – который есть Иисус Христос. Все человечество заключалось в первом Адаме, и когда он согрешил, мы все стали грешниками. Затем пришел новый человек – Иисус, совершивший крестное служение примирения, через которое для всех людей на земле открылась возможность соединиться с ним. И сегодня Бог признает только одного посредника – Иисуса, а он есть свят». Без искупительной жертвы Христа мы, подобны Адаму, святыми никогда не станем. Сколько бы мы ни прожили и сколько бы ни старались, неважно, сколько молитв изрекали, как часто читали Библию, или сколько одержали побед над похотью, совершенно святыми нам никогда не быть. Библия говорит, что если мы не соблюдем закон, если в уме зародится хоть одна нечестивая мысль, то мы не исполнили всего закона. Мы не в состоянии быть святыми. Один Иисус облечен в совершенную святость. И чтобы предстать перед Небесным Отцом и быть принятым им, для этого необходимо прибыть в Иисусе. Никого другого Бог не признает и не принимает. Как отрадно, что это включает и нашего ветхого человека, умершего внутри нас грешника. Мы стоим перед Отцом без никаких заслуг и собственных притязаний. Нас Перед Ним поставила благодать Христа. Каждый раз, находясь в молитвенном уединении, мы должны говорить, «Боже, я ничем не оправдуюсь пред Тобой, как только Иисусом. Мне не с чем предстать пред Тобой, во мне нет добрых дел и собственной святости. Я прихожу к Тебе, потому что я нахожусь во Христе, я предъявляю Его святость. Я знаю, что теперь нет во мне вины, так как я сокрыт в нем. Чтобы нам лучше познать, как быть святыми, нам нужно обратиться к Ветхому Завету, к повествованию о Моисее у горящего куста. Вы, наверное, читали это место. Моисей был один на горе Хариф, пася стадо своего тестя, когда внезапно его внимание привлекло необычное зрелище. Куст горел ярко, как в огне, однако не сгорал. Моисей решил подойти, посмотреть поближе, и когда он уже было приблизился к нему, из куста проговорил сам Бог. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на это великое знамение, на это великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста. Посреди куста было присутствие Божие. Вот почему куст горел и не сгорал. Это невидимое явление Божьей святости, воистину, где присутствует Бог, то место свято. Затем Господь сказал Моисею, не подходи сюда, сними обувь, то с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Большинство из нас читают этот стих бегло, не вникая в величайшую глубину его смысла. Я слышал много противоречивых мнений относительно того, что имел Бог в виду, когда Он повелел Моисею сними обувь твою. Некоторые библейские ученые говорят, что это значит сними твою гордость. Другие твердят, сними твое высокомерие. Я же верю, что это выражение уходит глубже всех этих понятий. Я имею вдохновение сказать, что оно имеет прямое отношение к теме данной проповеди: как быть. Святым. Только подумайте, Моисей стоял в преддверии исполнения вечного Божьего предназначения для его жизни. Моисею предстояло исполнить великое Божье назначение, вывод израильского народа из рабства, но прежде чем это сделать, Бог хотел показать Моисею, на какой почве можно человеку приблизиться к Господу, только на почве святости». Проще говоря, Моисей был призван к личному общению со святым Богом, а к этому надо быть подготовленным. Конечно, Моисей убоялся, когда к нему обратился сам Бог. Моисей закрыл лицо свое, как написано, потому что боялся воззреть на Бога. Но, как повествует Писание, этот же самый человек беседовал с Богом. Итак, каким же образом в Моисее произошла такая разительная перемена? Что преобразило того, кто однажды скрывал лицо свое от страха перед Богом в мужа, лицо которого ярко сияло после близкого общения с Богом? Все это произошло потому, что Моисей получил откровение о том, на какой почве должно приближаться к Богу. Этому соответствует новозаветная истина, которая гласит, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Эта истина является не только новозаветной, она была истинной и в одни Моисея. Моисей никак не мог вывести народ Божий своими собственными силами. Он раз и навсегда должен быть научен, что Божье дело выполняется не посредством человеческих способностей, но полным доверием и всецелой зависимостью от Господа. Это в равной мере относится и ко всем крестьянам нашего времени. Должно быть прекращены все попытки плоти. Как Бог говорил Моисею, так Он говорит и нам, «Ты можешь приблизиться ко Мне только на почве святости, только когда ты стоишь на святой земле. Не полагайся на свою плоть, потому что предо Мною не устоит ни одна плоть». Тем не менее, почему Бог конкретно называет обувь? Что общего есть у обуви с плотью? Прежде всего, наши ноги, ступни, это две из самых чувствительных частей нашего тела. И что такое обувь, как незащита для нашей плоти? Она охраняет нас от острых камней, от змеиного укуса, от грязи и пыли и от горячего асфальта. Ясно ли вам, чему Бог хотел научить Моисея? На примере обыкновенных предметов Он преподал ему духовный урок, подобно как... Позже учил Иисус, используя монеты, жемчуг, верблюдов и горчичное зерно. Бог говорил, Моисей, «Ты носишь одежду и обувь, которую служит тебе защитой от различных природных воздействий и телесных повреждений. Но ничто это не защитит тебя там, куда я пошлю тебя. Для избавления тебе потребуется чудо. Я посылаю тебе в Египет, этот вертеп беззакония, где тебе предстоит конфронтация с жестоким диктатором. Ты окажешься в таком трудном положении, вывести из которого смогут только я. Если ты не перестанешь полагаться на свою плоть, твою собственность и твою собственную покорность, усердие и смирения, ты не в состоянии будешь исполнить того, к чему я тебя ныне призываю. Все твои способности будут ничтожны, если я не освещу их, Тебе нужно всецело довериться моему имени и моей силе. Действительно, Моисей повстречает различные испытания и трудности. Ему поставлено задание вывести в пустыню около трех миллионов человек, где нет ни магазинов, ни торговых центров, ни даже колодца с водой. Ему абсолютно во всем нужно полагаться только на Бога. Здесь надо учесть одну вещь. Моисей уже однажды пытался посредством своих плотских усилий стать освободителем своего народа. Сорок лет тому назад он взял меч и убил одного злого египтянина, избивавшего еврея-раба. Теперь Бог говорил ему, «Моисей, твое ревностное рвение требует освящения, иначе оно погубит тебя. Готов ли ты сложить свой меч и довериться мечу Господа?» Оставишь ли ты все свои чаяния и надежды на то, что ты сам, своими физическими и умственными способностями, сможешь одолеть угнетателей и вывести Израиль из рабства? Перестанешь ли ты полагаться на свою плоть, чтобы исполнять мою волю? Итак, требуемая Богом святость совершенно непосильна человеческим усилием, и ими она не достигается. Абсолютно невозможно, чтобы кто из нас... Смог стать святым очаг Божьих в силу собственной воли и собственных стараний Есть только один путь к святости и один принцип, следуя которому мы можем приблизиться к Господу в нашем христианском служении Мы должны идти к Нему, говоря, Господь, мне нечего предложить Тебе, Ты должен Сам все это сделать Можно быть свободными от всякой похоти и нечестивых вожделений и вместе с тем не быть святым можно быть хорошим человеком, любящим другом, справедливой и честной личностью, но так и не иметь святости. Напротив, вся наша человеческая праведность перед Богом, как запачканная одежда. Однако мы почему-то убеждены в обратном. Если бы мне удалось победить этот последний запинающий меня грех, вот тогда я смогу жить свято и праведно». Почему мы и берем в руки меч, меч силы воли, клятвенных обещаний, добрых намерений, пытаясь убить в нашем сердце врага и одержать победу? Но этого никогда не случится. Мы никогда не станем святыми на почве собственной праведности. Нам нужно снять плотскую обувь. Когда-то во многих евангельских церквях пели гимн, который мне лично был сильно неприятен. «Прости меня, Боже, и испытай меня еще раз». Нет, теологически это неправильно. Бог никогда не позволит, чтобы будущее нашей вечной жизни подвергалось такой большой степени риска. Если бы наше спасение входило в прямую зависимость от таких ошибок и испытаний, никогда никто из нас не вошел бы в небо. Возлюбленные. Перед каждым из нас, как когда-то перед Моисеем, плает такой же горящий куст. Он представляет собой огонь Божьей ревности против всякой плоти, предстоящей перед Ним в притворной маске святости. Он говорит нам, «Вы не вправе стоять предо Мною на почве плотской святости. Отвергните все плотское и станьте на святое место, которое есть в Вера в Моего Сына и Его крестный подвиг Только таким путем Бог спасает и примиряет с собой целый мир Если бы мы заслужили спасение в силу наших дел То кандидатами для Небесного Царства были бы лишь отдельные избранники Но я верю в доктрину неограниченного искупления Что Христос умер за всех Многие из моих любимых Пуританских писателей, таких как Джон Оуэн, верили противоположному. По учению их доктрины избрание означает, что Бог выбрал определенных людей, которые наследуют царство. Всех же остальных ждет осуждение. Но я лично не верю, что такое учение подтверждается Писанием. Напротив, я верю, что посредством жертвы Иисуса Христа на кресте всему миру дана возможность примириться с Богом. Всякий. Кто услышит Его Слово, раскается в грехах и обратится к Нему с верой, становится Его частью, членом Его тела. Это значит, что Бог сможет спасать самых низкопадших людей. Мы можем указать на злодея, насильника, убийцу, наркомана или алкоголика, людей, в которых абсолютно нет ничего доброго, и свидетельствовать. Через покаяние и веру они могут быть представленными праведниками во Христе Иисусе. Вот в чем заключается истинная спасительная сила Божья. Однако многие христиане живут понятием, что достаточно одних только дел. Судный день. Предстанут они перед Богом во плоти, говоря, Взгляни, Господи, что я совершил ради тебя. Я старался жить свято и чисто. Я пророчествовал, насыщал бедных, исцелял больных, изгонял демонов. Все это было для того, чтобы угодить тебе. Но Бог скажет им в ответ следующее. Я никогда не знал вас, потому что вы никогда не стояли на святом месте. Вы никогда не снимали вашу обувь, никогда не переставали надеяться на свою плоть. Каждому из ваших знаменитых дел вы прилагали собственные усилия. Они... «Зловоние в моих ноздрях! Мне угодна лишь одна праведность, праведность моего сына, а ее в вас я не нахожу. Вы никогда не пребывали во Христе, как написано, от Него, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Другими словами, я не позволю, чтобы человек стал хвалиться собою в моем присутствии. Он должен воздавать мне славу через моего Сына, который с каждым днем становится его мудростью, праведностью и святостью. Есть только одно место, стоя на котором мы можем получить освещение. Этим местом является полное и всецелое доверие Кресту. Когда я говорю о полном доверии Христу, то я подразумеваю не только веру в силу, которая спасает, но и веру в силу, которая сохраняет. Нам нужно довериться Его Духу, который преображает нашу жизнь и делает нас подобными Ему, чтобы сохранить нас во Христе Иисусе. Только задумайтесь. Некогда вы были чуждыми Богу. Ваши злые дела разделяли вас с Ним. Так что же вы сделали такого доброго, чтобы восстановить ваши с Ним отношения. Ничего. Еще никто никогда не смог осветить самого себя. Но мы получили доступ к Христовой святости, посредством веры приняв Божье Слово, которое говорит, «Кто во Христе, тот свят, как Он свят». Несомненно, что Он хочет, чтобы наше ежедневное хождение на практике равнялось по нашему хождению в вере. Но мы в действительности должны доверяться Ему даже в этом. Необходимо верить в Его обетование о том, что Дух Святой будет изменять наше хождение и делать его подобным Христовому. Как написано и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере. Заметьте, слова «если только пребываете в вере», Иисус говорит «только доверяйся Мне, живи верою, и я представлю тебя чистым, непорочным и неповинным, святым пред Моим Отцом». Вот как ведется осветительная работа Святого Духа. «Наделяя вас силою для умершвления дел плоти, Дух руководит вами посредством своего обличения и утешения. Есть только одна святость – святость Христа. Никто из христиан не святее один другого. Такого понятия, как степень святости, не существует. Есть только степень совершенства во Христе» может быть новорожденным христианином, духовным младенцем и в то же время, в то же самое время пребывать в полной святости Христа. Поэтому глупо и безрассудно сравнивать себя с кем-то, кто в вашем воображении служит олицетворением святости. Нет, мы все измеряемся одним стандартом – святостью Христа, а если мы во Христе, то Его святость стала нашей в равной мере. Смотря на христианских лидеров и учителей, не говорите «Я хотел бы стать таким же святым, как Он». У вас может не быть его дисциплины, у вас может не быть его молитвенной жизни, у вас может быть больше борьбы и куда больше ошибок, чем у него, но он из-за того не угоден Богу более, чем вы. Бог одинаково принимает и вас, и его. Не сравнивайте себя ни с какой личностью, потому что Бог не любит кого-то больше, а кого-то меньше. Дорогие святые, снимите вашу обувь, не полагайтесь на свою плоть. Вот на каком месте вам нужно основать свою жизнь. Я облекаюсь в святость Иисуса Христа. Я являюсь частью Его тела, Теперь мой Отец может видеть Меня святым, потому что Я пребываю во Христе. Аминь.